Более 20 лет я мечтал о том, чтобы создать здравницу семейных отношений. Действительно, сказки всегда заканчиваются замечательно. Встретились, полюбили, нашли друг друга, и потом жили они, поживали и добра наживали. Так вот, жили, поживали, добра наживали, здесь как раз и начинаются самые интересные события. Каждая семья проходит много различных этапов, и зачастую не всегда добрых бывает драматические даже трагические и все потому что мы в общем-то достаточно мало знаем точнее недостаточно знаем очень недостаточно знаем о том что такая семья как выходить из разных ситуаций и сейчас люди стараются этому быстренько скоро форсажем научиться я занимаюсь семьей уже более 30 лет не только Лично в своей жизни, но и профессионально 30 лет. И, конечно же, у меня огромный опыт в этом. И все те, кто обращались ко мне по семейным вопросам, обязательно получили очень глубокий и четкий ответ, четкую дорогу к хорошей, счастливой жизни. Не случайно называют меня мастером счастливой жизни. Действительно, эту дорогу я знаю хорошо. Так вот. Я хочу сейчас начать, начать этот процесс, здравницу семейных уже отношений. Уже не просто мечтать, а уже отправиться в путь. И хочу предложить вам пойти со мной в этот процесс. Он состоится 22 по -моему, августа, будет 5 дней проходить на Алтае, в санаторном пространстве Белокуриха. В прекрасном отеле, санатории Беловодье. Это замечательные условия, замечательный процесс. Очень мало приглашаем. Будет индивидуальный процесс. Несколько общих встреч, но в основном это индивидуальный глубокий процесс. Пять дней, пять дней непрерывного такого индивидуального процесса работы с семьей. Со всеми ее вопросами, со всеми ее проблемами. Это и создание новой семьи, и восстановление прежних отношений, нового дыхания, как говорится, задача тоже очень непростая. А также, кто одинок, здесь тоже есть подводные камни, не случайно ты одинок, значит нужно, нужно убрать эти подводные камни. Много тысяч семей стали счастливыми, создались и стали счастливыми в моих консультациях. А здесь даже не консультация. Это пять дней непрерывного процесса общения. Можно сказать, круглосуточного, потому что сплю я мало. Таким образом, друзья, приглашаю вас на это мероприятие, на открытие здравницы отношений. Это будет очень важный момент в истории вообще семейных отношений. Здравница семейных отношений с ведущим специалистом в этой области. Согласитесь, что это стоит того, чтобы попробовать и шагнуть в новый этап своей жизни, счастливой жизни. Хватит страдать, хватит мучиться. Нужно в семье жить счастливо. Семья должна быть счастливым пространством, а не счастливым, а несчастным и мучительным, страдающим. Зачем тогда жить? Надо сделать семью счастливым пространством жизни. И вот это я вам предлагаю сделать. Приглашаю вас в начале двадцатых чисел августа мы с вами встретимся в Белокурихе.